I don't know. сидим так чтобы вид на пирамиду вот это мусорное вот, такое же железо как мы видели внутри. и симметрично с той стороны еще одна такая яма и вся она вот если убрать песок и то что осталось на стенках это вот тот самый мусор который имеет огромное количество металла вот тоже такая трещина ну и археологи это все выкидывали и сбрасывали сюда вот вокруг здесь залежи древнего перегноя, содержащего металлы, вот до редкоземельных. Да, угу. Довольно часто сторонники официальной версии происхождения пирамид в связи с династическим Египтом спрашивают сторонников противоположного лагеря тех, кто утверждает высокотехнологический источник строительства данных сооружений, что у меня за спиной. В данном случае это пирамида Хефрена. Мол, если это строили некие высокие цивилизации или пришельцы, почему не находят инструментов, почему не находят заводов, почему не находят остатков техники, которая должна была сопровождать такую грандиозную стройку. Вот сейчас я хочу вам показать во что превратилась эта техника, во что превратились э, подъемные устройства и так далее и так далее и так далее. Обратите внимание, рядом со мной обычный известняк, тот самый который слагает основную часть кладки пирамиды и который слагает плата, на которой мы находимся, плата гиза. Этот известняк образовался порядка 40 миллионов лет назад, когда здесь плескалось теплое мелководное море, это отложения раковин, моллюсков, других э, морских обитателей, спрессованные за миллионы лет. И э, сейчас используемый как строительный материал, э, в том числе и для внутренней кладки пирамиды. А вот рядом, буквально под границы проходит, это не известняк. Обратите внимание, что вот этот клин, это не что иное, как трещина в известняке. Э, известняк трескается под действием титанических э, процессов, э, землетрясений и так далее. И вот одна из таких трещин, которая когда-то пересекала данную яму, вот примерно по диагонали, тут видно э, вторая часть э, выхода этой трещины, выходила наружу. И сверху, после того, как э, закончилась стройка, в эту трещину заполнила серая, местами бурая, Масса. Это и есть перегнившие, превратившиеся в ржавчину, в пыль, в некую бесформенную структуру, достаточно аморфную, то, что некогда составляло подъемное устройство, другую технику, стоявшую на поверхности. Не забывайте, что мы, как сторонники высокотехнологической версии, Придерживаемся гипотезы, что пирамида строилась не половиной тысячи лет назад, а примерно 12-15 тысяч лет назад. И 8 тысяч лет назад от нашего нынешнего периода здесь шли достаточно регулярные дожди. Железо, сталь, другие металлы в условиях постоянных осадков превращаются в такую ржавчину достаточно быстро. Ну, по крайней мере, за тысячу-пару тысяч лет. От техники, которая здесь могла быть брошена или оставлена преднамеренно, не осталось ни следа. Большая часть этой техники была унесена ветром в виде пылинок, а меньшая часть попала вместе с осадками и заполнила вот эти трещины от землетрясений. Убедиться в правоте моих утверждений достаточно просто. Любой здравомыслящий человек не будет бороться за одну версию или за другую до тех пор, пока не проведет химический анализ. Ведь взять кусочек от этой массы и подложить его в специальный микроскоп с возможностью определения спектра по нынешним временам – это задача не бог весь какая сложная. Только египтологов, официальных египтологов, которые считают, что пирамиды построили фараоны, химанализ этой массы не интересует. Они ищут золотые украшения, глиняные черепки, таблички, папирусы, мумии в конце концов. А древнюю пыль, то, во что могла превратиться э, техника истинных строителей пирамид, их интересует мало, потому что они эту версию не рассматривают даже в качестве м -м, значимой для себя гипотезы, которую стоит опровергать. Они просто этого не замечают. Если группа независимых исследователей, которые ну, предвзято относятся к вопросу о времени и как бы, Которая непредвзято относится к вопросу о времени строительства И к вопросу о том, кто это построил готова провести независимые официальные химические анализы Вот этой бурой массы И опубликуют это в достаточно читаемом специализированном журнале Но ну, это был бы некий арбитр, который бы мог сказать, что он, как независимый исследователь, склоняется больше к версии людей, придерживающихся техногенной истории э пирамид и окружающих э технически сложных сооружений, или же он на стороне египтологов. Если в этой руде окажется э обычная для данной окрестности э руда, которая, кстати, нигде, кроме как рядом с пирамидами, не наблюдается, это уже получается аномалия. Э если это природное происхождение, мы отойдем на пару километров и должны через раз встречать вот такие трещины, заполненные вот этими вот остатками. И наоборот, если здесь окажется э, окисло железа, э, марганец, никель, хром, другие лигирующие элементы, которые используются в современных сталях, они с большой вероятностью могли использоваться и той предыдущей цивилизации. А если здесь окажутся еще более хитрые элементы, а именно редкоземельные элементы, то, что мы используем в своей радиоэлектронике, или какие-то другие редко встречаемые в обычном известнике э, атомы, молекулы и конгломераты, ну, значит, очень серьезно нужно отнестись к нашим словам о том, что э, историю, реальную историю строительства пирамид мы еще очень и очень слабо знаем. И в этом случае, может быть, э, поиски, Исследователей, которых интересует реальная картина, а не домыслы той или иной группы, ну, станут более обоснованными, и мы сможем, наконец, проставить более значимые точки в картине э -э, прошлого, причем прошлого не 4-5 тысячелетней давности, а гораздо более глубокого, 10, 12, 15 тысяч лет назад, когда, возможно, пирамиды были построены.